Медиагруппа «Авангард» представляет. Взгляните на экран. А теперь прислушайтесь. Зрение и слух — наши главные инструменты познания мира. С их помощью мы ориентируемся в пространстве, воспринимаем информацию и выявляем угрозы. Но каждый видит всего лишь часть картины и слышит только в своем диапазоне. Как устоять перед ударами, если не знаешь, в какой момент и откуда они поступят? Один в поле не воин. Когда мы вместе, мы прикрываем слабые стороны друг друга и дополняем сильные. Чтобы молниеносно реагировать и пресекать угрозы на ранних стадиях, необходимо действовать как единая нервная система. Информируя других, мы повышаем собственную защищенность. СОК-Форум — это центральный узел, в котором специалисты кибербезопасности сверяют часы и калибруют оптику, технологии, процессы, люди, регулирование, сотрудничество, опыт, прогнозы, советы. Пора услышать весь спектр. Увидеть полную картину. И вместе воплотить самые яркие и актуальные идеи. Сок форум 2021 начинается. За дело, коллеги!